Урча, дай лапку. Урча, Урча. Давай дружить будем. Ничего не злой. Ой, не царапай так сильно. Это сильно, Урча, сильно. Больно царапается. Ко мне, на ручки иди, на. Давай залазь. Молодец, хорошо. Когда у нас с тобой контакт будет, Урча? А погладить один раз можно тебе? Один раз только. Да, я тебя один раз только поглажу. Один раз. Или рано еще. Иди ко мне. Ты хорошая, ты, ты вообще красивая баба такая. Красивая баба! Ой, блин, чуть мне вены не вскрыло. Ты будешь отходить, а я тебя поглажу. Вот, ай, мне это один раз тук. С хуком они дружбаны вообще. Хук. Нельзя ху. Всем привет! Люди давно интересуются, как дела у волка Хука. Стречок мой, как бы у него сломался один зуб, покажи зубки. Один клык потерял раз, да? Носик, ты носик, не ругайся. Вот и он начал болезнь опять началась. Ну вот у него спина не заросла с того раза, но он хотя бы ее не чешет, она тут потихоньку шерсть начинает обрастать. Но сейчас я заметил, что он возобновился чес и у него под грудью э -э -э, расчесы. Вот. Ну, решили ему как-то скрасить жизнь, у Хука появилась настоящая боевая подруга. Ее зовут Урча. Вот. Урча пока еще не совсем не доверяет, потому что мы с ней не совсем знакомы. То есть погладить она себе не разрешает, она хватает за руку. Вот. Но... Постепенно ежедневные тренировки, как бы работа, общение делает свое дело. И Хук нам помогает. Урча гораздо спокойнее себя чувствует, когда Хук подходит. Вот она уже нюхает, агрессию не проявляет. То есть более спокойно ко мне относится. Я думаю, она позволит одеть на себя ошейник, чтобы мы могли выйти на прогулку. Урчик, Урчик, дай лапку, Урча. Я ее учу давать лапу, она уже практически научилась. Сейчас Таня принесет колбасы и... Мы попробуем показать, как она это делает. Вот у Хука не заросла. Вот здесь спина. Она так и осталась. И у него... Дай, покажи. Че, я сказал. Че. Он новые расчесы на пузе начался. Все, успокойся, все. Все, не ругайся. Все, мы друзья. Все, иди сюда. Не буду я ничего тебе делать. Иди сюда, говорю. Все, успокойся. Успокойся, я сказал. Все. Не рычи на меня. Ой, подруга, привет! Шпили... Шпили -вили. Короче, она может сейчас по третьему разу загулять. Если так оставить. Лучше этого не делать. Ты видишь, у них пара? Смотри, что творится. Он ей понравился. Хук, на, Хук, ко мне, на, Хук, ко мне, на, Урчина, Хук, на, ко мне, Хук, Не, дай молодец, Мари, Урча лучше стала, Урчина, Урчина, хорошая девочка, я Хука глажу, и Урчу поглажу, Урчу тоже поглажу. Урча, на, зайка, иди ко мне. Ай, хорошая девочка, лапку научилась давать. Давай, хуку дам. Ай, Вольке, молодцы. Ай-яй-яй-яй-яй, тут меня в запьет. Я лечить нельзя. Ты что? На склад продовольственный. Фу. Урча, Урча, погладить. Ой, я ее погладил, смотри. Урча, ай, умница, Урча. Она стала доверять. Молодец. А кусалась, не давалось. На, урча, урча, урча. урча, урча. Айу, дай лапку, лапку. Ай, умница. Хорошая девочка. Хоро... Смотри, айу, ум... Смотри, доверять начала. Ты друзья, со мной, я не злой. Хук, хук на меня рычит, это ерунда. Это мы с ним по-дружески. Морды нахальные. Эф, вдвоем чи. Оно а ну не ругаться, я сказал. Видишь, подчиняется ему. Не, хуки, сейчас рано, нам щенята не нужны. Хорошо, фух, молодец. Да, поглажу. Смотри, смотри, смотри. Мало, все нормально. Урча. Урча, на. На, Урча. Урча, на. Смотри. Ай, Урча, моя девочка хорошая. Урча. Урча, зайка. Урча, зайка. Урча, зайка. А я все равно тебя погладил. Хук, не ругайся, все. Не пугай. Даму сердце не пугай. Итя, нельзя. И Сёма. Урча, хорошая девочка. Урча. Молодец, Урча, хорошо. Ай, Зайка, умница. Хорошая девочка. Урча. Молодец, Урча, хорошо. Ай, молодец. Ой, ой, ой, ой! На, Урча, молодец, Урча, хорошо. Ай, хорошо, молодец, хорошо, молодец. У, Урча, Урча, Урча, Урча, хорошо. Но потихоньку сдвиг идет у нас в хорошую сторону, как бы постепенно Урча привыкает. Ну. Э -э -э. Получается, мы ее забрали, ей сейчас ровно два года, но надо завоевать ее доверие, чтобы она доверяла. И мы могли бы дружить спокойно, пытаться ей одеть ошейник и выходить на прогулки. Урча, Урча, на, на, зайка, на, на, на, на, на, на, Урча, Урча. Ай, молодцы. Но погладить себя вот так вот еще не дает, не разрешает. Все, все, все, все, молодцы. Все, молодцы. Молодцы. Хук ко мне, сидеть, сидеть, сидеть, хук, ждать, ждать, нельзя, хук ждать, и чуть чуть чуть чуть чуть по носику, ждать, должна быть выдержка, хук, обязательно, ни в коем случае нельзя трогать, возьми можно, хорошо, молодец. Хорошо, Хук, на, молодец. Хук умница. Правда он умница? На, ур, Урча, на. Да на это... На, Урча, на. Не, по-моему, их надо вдвоем оставить, что вы скажете? А если щенята будут? Ну, спереду не разрешается погладить. еще мне страшновато без пальцев остаться. Просто видно, что она человека не боится, но доверия мало еще. С ней больше надо работать, больше общаться. Видишь, же, как ласково берет. Умница, орча хорошая. Видишь, она видит, как хук не доверяет. И тоже начинает подходить и ну, не, не, не чувствует опасности. Так, волки, сидеть, хук. Нет, хук, сидеть. Сидеть. Ждать. Ждать, хук. Хук, ждать. Ждать. Ты хорошая. Возьми, можно. Возьми, можно. На. И тебе. Только не ругайтесь, зайки. Смотри, что делать. И еще собака сожрал колбасу. Хорошо. Я доволен результатом. Я знаю, что толк будет. Жалко. Хук опять болеть начинает. Опять нужно давать ему лекарства таки видно это пожизненно будет но ему веселее теперь будет у него есть своя подружка Да, урча урч молодец урча хорошо демушка и семушка что у меня заскучали ой как страшно демочка что слухи афтяфтяф афтяф Постепенно она будет доверять. Ну-ка, иди ко мне на ручки, иди сюда. Ко мне на ручки, давай. Ко мне на ручки, урча, ко мне. Урча, ко мне на ручки, давай, давай, давай. Хорошо, хорошо, молодцы. Еще раз, давай. Ко мне на ручки, урча, урча. урча. Ай, молодец, хорошо. Молодцы, волки. Хоро... Ай, урча, молодец, хорошая, урча. Урча, молодец, урча, хорошая. Вот так потихоньку. Пока она только спину разрешает трогать, но ну, я думаю, мы и до поверхности головы доберемся. Да на ты, все, отстань. А тряпочку, урча, тряпочку. <плёк> я, я. давай играет, урча. Давай, тряпку, играй, урча, урча, урча, урча, урча. <плёк> давай, ай, молодец, урча, урча. Давай, зай, ну, урча, смотри. Она пробовала, видел пробовала играть. Урча, на? Урча, давай играть. Тряпочки, урча. Давай поглажу тряпочки. Урча. Урча урчу тряпочкой играть. Ай, умница. Урча молодец. На скорей. Урча. Вот так, хорошо. Урча. Урча. О, пог... вот так, хорошо. Урча. Ай, девочка моя, умница, зайка хорошая. Урча, моя зайка, ай, умница, зайка, девочка, урча, тебя... все, на... не, все, за вот это на тебе, последние две колбасы твои, все, без вариантов вообще, я ее погладил, Урча, мало... урча молодец, зайка, хорошо, Эко фокус да, все, ай, Урча, молодец, Урча, зайка, девочка моя, ах ты моя золотая, ты моя красавица, умница, Урча. Урча молодец. Ну, все, значит, дружить будем. Не, все, Хотя, Урча, не, все. Ну, все, я надоел, я понял, все, хорошо. Но процесс двигается по миллиметру, но будем работать, значит. Кто рычит там, как злой волк? Ты что, злой волк, что, ли? Ты, что ты что, злой волк? И, э, ребята. тинь Молодец, все хорошо, я доволен. В общем, открываю, оставляю вас вдвоем. И не вздумайте мне волчатно делать. Все, процесс, э, как его сказать, свадьба закончена, февраль месяц, все. Ребята, не вздумайте, я сказал. Так, все, живите в трехкомнатной. Чайди, не бойся. Первый раз она вообще не заходила туда заходить. Привыкнуть поступил. Вот.